Озвучено не для продажи, каналом Кирилл Грей. Ссылка на оригинал в описании. Приятного просмотра. Так много вафли? У тебя есть вафль? Да, есть. Могла бы предложить и нам... Если я дам тебе вафл, у меня ничего не останется. Ты хочешь вафл? Никаких вафлей. Они все мои. Это для примера. Глазастик, думаю, я хотела бы двух вафлей. Ты не. Ты хочешь сразу двух? Если вспышка возьмет двух вафлей, и я возьму двух, то у тебя останется восемь. Мне не нужно 8! Мне нужно 20! 20! Если ты серьезно, то я лично слетаю с тобой до прерии, где ты найдешь еще больше. Да, но я все равно не понимаю, зачем отбирать вафлей? Так у тебя один хрен их больше, чем у нас двоих. Они мои. Я добыл их в порту и погрузила в свой самолет. Вы такие эгоисты! У меня есть связка красных кокосов, Вот дружно вряд они стоят, А ты о чем подумал?